Добрый день, с вами Татьяна Водолейкина, и вы на моем канале у нас обзор продукции. На мне сейчас джемпер вязаный, трикотажный, вот, и брюки из заказавши цвет синий. Сказали мне, что не совсем видно, какой у него крой. Решила вам показать. У меня рост 1,75 м. Все вещи в Фаберлике, все размеры шьются на метр семьдесят. То есть у меня рукавчики, они мне чуть-чуть вот маловаты, но носить на три четверти, естественно, я это все дело буду. Вот трапециевидный крой, уголочки чуть ниже, чем спереди и сзади идет. Вот. Тоже все очень мягкое из экокожи, брючки. Вот. у нас их три цвета: изумрудный, вот этот вот синий. И насыщенный песочный, бежевый, тоже все очень красивые. Ссылки на интернет-магазин будут под катом. Смотрите, покупайте, радуйтесь. Очень все приятное к телу, очень мягко, очень комфортно во всем этом ходить. И ездить, и даже быть дома, если у кого-то есть такое желание. Всего доброго, счастливо!